Весь мир борется с кризисом и коронавирусом, наша страна американцы активно готовятся к предстоящей встрече президента Путина и Байдена, даются комментарии. Мы подводим итоги в Государственной Думе, завершаем седьмую сессию. Наша партия провела первый этап съезда и через 10 дней состоится съезд, который утвердит нашу программу и... Все сделали для того, чтобы сильная авторитетная команда дальше представила наши идеи, проекты законов и самые важные решения для общества. Я хочу подчеркнуть, что Компартия России и наша фракция, 11 тысяч депутатов, выполняют свои обязательства перед избирателями и все делают для того, чтобы страна мирно и демократично выбралась из системного кризиса. Мы подготовили на Орловском форуме Солидную экономическую программу, 21 программу по отраслевым и очень многое сделали для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему в социальной сфере. Все и законов лежат на столе у «Единой России». Мне казалось, что этот состав Думы откликнутся на наши конструктивные предложения, но, к сожалению, финансо-экономический блок парализовал практически все решения. Можно было продвинуться вперед по высоким технологиям науки и образования, но закон образования для всех подготовленный Зареслом Малферовым, Иваном Мельником, Олегом Смолиным и нашей солидной командой так остался ими не востребован. Результат, Результат по-прежнему наше образование выхолощено полностью, там нет патриотического воспитания. Это все проявилось в казанской школе, когда школьники расстреливают себе подобных, чего родясь не было в нашей державе. Самые глухие и самые опасные времена. Нами подготовлена программа устойчивого развития села и поддержки самых современных предприятий Коллективный форум, собственно, тем не менее рейдерские наезды продолжаются и в последнее время только усиливаются. Мы все сделали для того, чтобы быть открытыми к диалогу. Я опубликовал открытое письмо президенту, направил его всем министрам, членам совбеза, губернаторам, законодателям. На местах ответили активно из администрации президента, внятного ответа я пока не услышал. Мне казалось, что выводы главные, которые сделаны на Давосском форуме, которые сделаны на Питерском экономическом форуме, будут услышаны прежде всего Единой России. Но глядя по той программе, которую они снова предлагают, в том числе и на выборах, занимаясь в основном плагиатом, чувствуется, что они не уяснили главного что из кризиса в одиночку выйти невозможно, что коронавирус можно преодолеть только вместе при большом доверии граждан и активном участии всех институтов власти. Я посмотрел последние репортажи, все удивляются, почему страна плохо вакцинируется. По одной простой и ясной причине. Если вы страну обобрали и ничего не отдали ей, если вы приватизировали воровским способом всю собственность и оставили молодежь без всего, без работы, без будущего, без хорошей стипендии, если вы обманули всех пенсионеров, ввели пенсионное людоедство, если вы ничего не делаете для того, чтобы помочь малому и среднему бизнесу, если вы все деньги собрали под олигархию, она жареет даже на фоне коронавируса, какое может быть вам доверие, когда нет доверия и нет Желание в том числе и реализовать крайне необходимую операцию по вакцинации. На мой взгляд, наша программа реально отвечает этим интересам, и граждане страны нас поддерживают. Я попросил прокомментировать подготовку к съезду нашим главным мероприятием Афонина Юрия Вячеславовича. Уважаемые друзья, на 24 число намечен э, второй этап 18-го съезда нашей партии, на котором мы э, Выдвинем нашу команду по федеральному списку, по одномандатным избирательным округам, представим избирателям программу, с которой пойдет наша партия на эти выборы. Нам предстоит формирование команд в 39 регионах, где состоятся выборы депутатов законодательных собраний регионов, выборы губернатора, и уже начиная с этой недели начинается этого движения. Мы получили предложение с наших местных первичных партийных организаций, региональных организаций и сформировали команду, которая пойдет на выборы. Пленум Центрального комитета поставил задачу формирования широкого фронта левопатриотических сил. И мы в нашей команде представим тех людей, которые работают вместе с КПРФ. Те, кто вместе с КПРФ готовы менять жизнь страны к лучшему. Это представители десятков организаций, общественных организаций, военно-патриотических, офицерских, молодежных, женских, научных общественных организаций. Многие из этих людей готовы не просто идти с нами, но и действительно, как эксперты, развивать те программные предложения, с которыми КПРФ идет на выборы, которые готовы предложить стране. Ключевая задача – это организационное проведение съезда и работа с населением. Мы все больше и больше, встречаясь на местах, слышим, что народ – уже требует серьезных изменений. ну и самое главное, чтобы реальная власть стране принадлежала народу. Поэтому одна из ключевых посылов, один из ключевых лозунгов КПРФ – это власть народу. Кстати, еще один из ведущих лозунгов – за сильную, справедливую социалистическую родину, за СССР. Признаюсь вам, я пережил многие выборные кампании. И лихие 90-е, начало 2000 х и попытка Путина выйти из этой вороватой грязной колеи, протопленной Ельцины, Чубайсами, Гайдарами, в общем, бесконечные встречи и беседы, и полагал, что партия власти и администрация будут открыты для полноценного диалога. К сожалению, не чувствую. Всю грязь и мерзость, которые были в 90-е, все вытащили и запустили все эти в таком мобиле, которым которые Чубайцу и Ельцину и не снились. Мы противодействуем этому вполне уверенно и основательно. У нас для этого есть и опыт, и материалы. Но без диалога не решается ни одна проблема. Информационно-пропагандистские наши предложения сейчас озвучит Новико Дмитрий Юрьевич. Уважаемые коллеги, уже через неделю в Москву будут съезжаться делегаты 18-го съезда КПРФ. Ключевой вопрос, который предстоит решить на съезде, это утверждение нашей предвыборной программы. Она готова. Для ее разработки использовался целый массив документов и материалов. Это материал Орловского экономического форума, это наша социально-экономическая, наша антикризисная программа. Это, конечно, те наработки, которые есть у фракции КПРФ. При, которые возникли при проведении круглых столов, парламентских слушаний, при внесении законодательных инициатив в Государственную Думу. Мы, конечно, будем использовать и те наши предвыборные программные документы, с которыми шли на президентские и думские выборы в прошлые годы, по той простой причине, что о обещаниях данных избирателям мы не только не забываем на следующий день после дня голосования, но и настойчиво пунктуально их исполняем. Мы, несмотря на насыщенную повестку, насыщенный график, используем все возможности и для продвижения тех документов, которые уже появились и которые находятся в пропагандистском информационном обороте партии. В ближайшее время спецвыпуск газеты «Правда» мы посвятим тому, чтобы наша команда представила еще раз открытое письмо Геннадия Андреевича Зюганова к президенту страны. И показала актуальность выводов и предложений, которые в этом документе содержатся. Мы при всей загруженности не забываем о наших друзьях и товарищах. Есть важные, значимые даты, которые предстоят в ближайшее время. Вместе с посольством Китайской Народной Республики, здесь в Москве, с сообществом Российско-Китайской Дружбы, мы готовимся отметить столетие Компартии Китая. Особая дата, особые результаты. И особые аргументы в пользу социализма сейчас, в 21 веке, предоставляет Китайская Народная Республика. Что касается текущего сегодняшнего пленарного заседания, очень рассчитываем на то, что Государственная Дума, как и в прошлые годы, активно поддерживает вносимый нами проект обращения к Генеральной Ассамблеи ООН о прекращении Соединенными Штатами Америки блокады Республики Куба. Значит, мы подготовили ряд материалов, выпустили фильмы. Сейчас представит их Ющенко Александр Андреевич. Уважаемые коллеги, Ближе. я хотел бы обратить внимание, что сегодня вышло расширенное интервью Геннадия Андреевича Зюганова в газете «Коммерсант», в котором, о, в котором он ответил подробно. О подготовке партии к выборам, подготовке к съезду, а также дал оценки сегодняшней политической ситуации, в том числе и внешним политическим факторам, которые сегодня влияют на, на, на нашу политику. Поэтому я обращаю внимание своих коллег, ознакомиться с, с этим интервью, которое сегодня вышло в газете «Коммерсант». Хочу поблагодарить всех, кто уже познакомился с фильмом нашего партийного телеканала «Красная линия». Фильм называется «Краткий», Геннадий Зюганов. Он приурочен к 30-летию драматических событий в истории нашей страны, к 30-летию разрушения Советского Союза. Позади у лидера нашей партии, всей нашей команды, десятилетия борьбы за народовластие, справедливость, за права трудового человека в нашей стране. Мы обязательно проведем презентацию этого фильма и здесь, в Государственной Думе, с учетом и с поправкой на те коронавирусные ограничения, которые появились за последние дни. А за последнее время дал подробные комментарии Вести 24, который регулярно показывают, к счастью, нашу позицию. Вчера в течение часа выступал на Комсомольской правде. Это выложили на нашем, сейде, на нашем сайте. Эхо Москвы впервые за последние два года представила, обещала 30 минут, дали 15, но тем не менее ответил на ключевые вопросы. На своих страницах в Фейсбуке и Инстаграме Недавно был стрим, я надеюсь, и вы с этим познакомились. Наши 100 сайтов, 200 газет и «Правда. Советская Россия» опубликовали подробно нашу программу, материалы съезда, обращение народа Украины и открытое письмо президенту. Вы имеете полную возможность представить нашу программу той, какой она является, а не руководство всякими лжими домыслами. Я надеюсь что все мы вместе заинтересованы в мирном выходе из тяжелого кризиса. Обстановка, к сожалению, усугубляется. Безработица растет, агрессивность не просто растет, а зашкаливает. Что касается лжецов и мерзавцев, все вылезли все на авансцену. сцену Вы вспомните 90-е, кстати, в этом фильме подробно показано, почему подошли к расстрелу парламент, почему заполохала чеченская война, кто организовал это каким образом формировалось разрушение нашей страны, позиции Горбачевых, Якульев, Ельцинов, Мы должны все сделать, чтобы не повторить эти трагические страницы. Но это требует ясной программы, четких приоритетов, дружной команды и сплоченности общества. Над этим мы все дружно работаем и с этим материалом пойдем на свой съезд.